Продолжить административного по административному исправлению полиция 1813. в муниципальном управлении действия. Ну, во-первых, представляются русские старички перед Богом. Когда умирают, вы считаете меня уже в умершем, что ли? Уважаемые сначала хочу спросить вас а, немножечко лучше слушать, потому что заставится. Они предоставятся. Документы, выставляющие личность предоставляются. Кому? Надо. Предоставляем? Нет. Нет, тогда представьте мне, пожалуйста. Передайте. Передать не имею права по закону. Пожалуйста, передайте. По закону нарушите документы? Да, сейчас составляю. Я правильно понимаю, что я могу в письменном виде все подавать? Сейчас то есть вот... вы не готовы? Не готов, составляю в процессе. Я... Как много времени вам нужно? Предположительно минут 15-20. То есть вы не готовы заявлять в поле? Готов, вот, вот, вот, вот, заявляю под Хочу предоставить письменном виде просто. Еще подскажите, номер дела не могу. В нигде. Номер два 813 813. В судебном объявляется перерыв.